Всем привет. Сейчас будет жесткая прокачка этого аккаунта. Для начала мы купим снаряжение Шторм. Кстати вот эта вот фигня. Так это мы наверное, купили. Тут эта фигня, она багается, да, она не нажимается, когда уведомления накапливаются, если их удалить, то это сразу срабатывает, покупка. Оп, видите, все срабатывает. Так. Смотри, у нас Шторм полностью сет на Инжа. На Шторма. На у нас маска, перчатки Фредди. Сейчас мы купим... Боевой жилет снайпером. Так, тут даже варбаксы есть. Вообще отлично. Так, все. Еще нужны ботинки. Их, наверное, покупать не буду. Да, тут если что-то докупят потом. И докуплю. Так, сейчас э, мы так 9 выкрутим. Вот тек Я, наверное, буду скипать все коробки, уж извиняйте, потому что сейчас поздняя ночь. Вот. И надо ложиться спать. Так что буду скипать, иначе это просто на миллион лет. Аккаунт очень везучий, и тут падает золотой так найн Просто превосходно, золотой так Золотой, мать его, тэк Это уже второй золотой дон на этом аккаунте. Ебаха. Нормальная тема. И причем он очень быстро упал, этот золотой тэк Аккаунт просто бомбовый вот этот. Так, что тут покрутим, значит, сейчас джеску покрутим. Неплохо тут золотые донат я вам скажу. Тут не так прям супер много донов, и уже два золотых, тем более на втором ранге. Так, Максим 9, еще упал. Видите, как сыпется донат? Просто бомбово. Так, пока Джеск не падает. Но обычно вообще Джеск и Мосберг этих роботов по 8 кредитов не сильно быстро падают так что это нормально Я на многих аккаунтах именно джс много скрутил и нам масберг так еще один максим нам упал Поэтому и не падает GS, потому что падают Максимы. Типа они там как-то расфасованы, короче, эти донаты. Вот если один падает, то обычно второй ну, рядом не лежит где-то. Еще один Максим, уже третий. Ебанутся, блядь. Ну, пока мы не так много коробок открыли еще. не страшно коробки все равно очень дешевые так сделаю вот так вот чтобы удобнее было крутить Я, кстати по моему не прочекал коробки Пала или нет? Ну-ка. Не все нормально. Крутим дальше. Так, ну много слушайте, но ну Джеску что-то прям много. Влетает кредитов. Возможно тут шансы понижены просто на коробке по 8 кредитов. Может так расфасованным донаты, что тут решительные призы нападали В большом количестве из этого GSK рядом не лежит На аккаунт точно везучий. Да баный рот! Уже больше двухсот коробок, ч за херня? Это уже не весело как-то. Или там мне Warface мстит за золотой так найден. О, упала наконец-то, Все, межсяк. Так, дальше. Я хотел на медика покрутить дон и на штурма. Первым делом, на, на штурма покрутим. Скараж, спешл, метель. Или, блядь, может, Фомас, Там Фомас ради говна. Тут ничего интересного с него не падает. Так, а бакан тут есть? А, тут пока 12 есть и М-ка. нет. Ну, если еще и бокану пойду, будет вообще очень... нормально. Вот этот утешительным призом является. Так, надеюсь, эта коробка нас не приведет. И не выявит мозги как GSK. Но пока ничего не падает. Даже Абакам. Все так бах и ямко выпадет. Ненужная, никчемная. Было у меня на одном аккаунте, что я скрутил где-то коробок нам на 400 с этим скараж. Короче, мне нападло к нам на штук 5, а бока на штук 7. Просто пиздец был. Аскар не упал. Я вообще в диких охуях был. Причем я крутил, не помню, то ли по 30, то ли по 40 рядов за коробку. Как-то там крутил по скидке по дикой, а потом докручивал по сракету, по-моему. Там что-то там в районе 6 тысяч кредов просто ушло и нихуя не упало. Кроме АБК на МК. Бля, да что за дерьмо, попробуем сменить рано. Так... Обратно заходим. Маскар. Так, ну мы сколько? Мы где-то... Сто, наверное, коробок уже открыли, я думаю. Может, даже больше. О, я же говорил, эмка упадет. Так. Еще одна эмка. Бля, это, походу, мозгоёбство. Это это коробка как и стой, типа с утешительными призами с них как-то донат хуже падает О, абакана упал неплохо уже сейчас Караж бы абакан был нужен неплохой донат а эти две мки нахер не нужны кто вообще м 16 блять еще одна, блядь. В 2022 году кладет как утешительный приз, блять, в коробку с метвым донатом. Блять, какой-то издевательство, нахуй. Так, сейчас мы обнулим награды и дальше крутить. Еще одна, блять, фемка. Вот я про это и говорил. Урод ебалась в блядь. Когда-то было пиздатым донатом, пока не понерфили, блядь, жестко. Сейчас это вообще конская отдача какая-то у нее, блядь. Раньше такой отдачи не было. В 202 с эмкой вообще почти не поиграешь. Нормально, особенно. Против жестких челов. С всякими валами в отступниках. Это пизда. Хуй что сделаешь Если я с первой пули в тап не поставил То это труп Бля, ну камон Где скар мой Есть, есть скар Все, отлично Много прокрутили, где-то коробок 200 ушло Ну, три доната выбили м а, конечно, не донат, можно считать Так, дальше Молсберг. Здесь, если бы золотой еще модберок упал Это было бы просто топчик О, с пяти коробок модбер, говорю, везучий аккаунт Ништяк Еще лишние пять прокрутил, но похуй Так, теперь еще Спас мурина, наверное, выкрутим Здесь И я нам на энфилд покручу Навик на это донат не нужен Я покручу чисто, что Может золото упадет, коробки дешевые Да и так просто По фану Может для разнообразия. Так, вот спас там на будет хуже падать. Потому что Мосберг, он там.. Не помню, там что там есть утешительный, нет. Так, килтек упал. Так, сейчас еще сменим канал. Так. так уже есть. Было бы хорошо, если еще ножичек бы упал. Теперь ждем спасик. Еще один нож упал. Так, надо бы 9500 кредитов нам тут оставить. На этом аккаунте. Еще один нож, да? Ну нахуй, три подряд. Че это не так сыпется? Они обычно вообще редко падают. Второй килл так упал. Четвертый нож. Вау. А вот эти вот э, коробки с кучей доната, они как-то мозги будут знать Например, этот э, Москвирк вообще с пяти упал. О, спас Марина, все нормально, не так много прокрутил. Отлично. Все, теперь вообще форшированный пиздец аккаунт. Так, крутить что-то или нет еще? Так, сейчас кое что сделаю. Так, кое-что сделал. А, я инфилд хотел покрутить его. Сейчас. Давайте инфилд еще. 23 ранг. Сейчас супер випку будет предлагать. Так. А, не предлагают супервивку? Хм, обычно вроде на 23-м ранге предлагают супервипку. Тут что-то не предлагают. Так, сейчас сменим ветераном. Ага, он быстро Энфилд упал. но ну, обычный. Ну и ладно. Так, ну, нам больше крутить-то особо ничего. Охуеть, донаты накрутили, блять. Просто пиздец. Пиздец, ёбнешься, сколько донатов, потому что аккаунт везучий. Керамбиты, блядь, ножи падают, сука, по 10 штук, блядь, всякие разные. Вот такое, такое, такое, тут этих 3, этих, блядь, 4, нахуй. 4 эмки, блядь. 2 киллтека. Что тут ещё? Этого все по одному. Ну и навика тоже по одному. Ништяк, ништяк, я очень довольна. а, и Максим еще три штуки, тоже, Блять, чётенько вообще, просто чётенько, Ну, вот такая вот прокачка получилась. Считаю, что очень даже прикольная. Вот, ну ставьте лайки, чешите яйки, все как обычно. Ни хуя-то смоков, блядь, тысяча штук нападало. Все, все с коробок, блядь. Все, всем пока.